Так, всем привет, с вами я, Даньяк сегодня у нас будет выживание на новом экспериментальном снапшоте номер четыре. Я не выживал еще на экспериментальных снапшотах, так что для меня это будет интересно. Да и я посмотрел, что особо много контента нету по Майнкрафт э -э -э, снапшотам экспериментальным, ну именно выживальнического, вот. Ну, лично как по мне посмотреть такой контент Очень интересно. Вот. Давайте тогда начинать. ой -о. так. Что это у нас тайга? Каменистый берег. Вот, ну, получается, поехали. Вообще мне на самом деле нравится этот пилом тайги такой с высокими деревьями, но все-таки я бы не хотел тут поселиться, я бы хотел поселиться скорее в какой-нибудь Корее высокой, но пока что не знаю точно. Так, как раз уголь, да будем он лишним на, на начале игры он нам не будет. Так, вот есть уголь, можно заодно сделать каменную кирку и накопать еще немного булыжника для пары печек и топора. Итак, нам хватает на каменный топор и на пару печек. Также я обычно делаю. А, отлично, еще уголь. Также я хочу сказать, что я обычно делаю на начале игры коптильню, как по мне, это достаточно практично удобно. Так что я немного нарублю еще ели И скрафтим коптильню. Ладно, ну, пока мы не ушли из этого объема, я хочу немного э, собирать ростков. Потому что может быть мне понадобится ель при постройке дома. Так, вот и первый саженец. Ну, с одной дерева хотя бы один саженец я выбил, думаю, мне этого достаточно. О, еще, наверное, одна штука угля. Так, нужно обратиться, в какую сторону я пойду. А, там пляж заснеженный. Ну, скорее всего, я пойду вот в эту сторону. Это у нас... Это у нас юг, но получается пошить. А, тут еще, видимо, есть какая-то река. Вот такой вот холм. О, и портал разрушенный. Посмотрим же, что у нас здесь. О, пара штук обсидиана. огня И пара Ой, за Ой, заодно немного железа. Кремние как я понимаю, мне сейчас хватит на три слитка железа. Отлично. И думаю, на эти три слитка мы уже сделаем... ...железную кирочку. Также наденем вот этот шлем. Блин, да, ну, вот мне однако не нравится, что я не вижу тут каких животных. А вообще можно грибов пособирать. На всякий случай. Ну и еще плохо, что и ягод тоже нет. Есть тюкань, но... Думал, мне 14 штук хватит на первое время. Я не знаю, тут вообще генерируется не эти мухоморы бегу, и я не вижу что-то махмаров, и это плохо, потому что я могу остаться реально без еды. А если я останусь без еды, то будет очень харк. Хар вот там у нас заснеженное все. То, что у нас пещера. Там, видимо, аквейсер, но я туда не могу пойти, потому что у меня слишком мало еды. Без еды меня там ждет только верная смерть. О, хотя бы ягоды нашлись, уже хотя бы что-то. Просто прям на крайний случай. Пойду. Так, вот мы подошли к деревне, в теории там можно что-то да получить. Сейчас мы как раз посмотрим, вдруг там что-то добудет из еды. Давайте пособирать факелов О, Блин, я мог тогда и не крафтить железную кирку. Но пусть будет пара яблок. И... М -м. А вот седло. Неплохо, наверное, костер собрать. Немного картошки и мутов, Ну и мне понадобится. Йо, тут, видимо, два аквифера, но я туда не могу спуститься. Слишком реально мало еды, это может оказаться какая-то здоровенная пещера. Йо. первый театр. Это что такое? Аквифер, тоже аквефер, но там реально там слишком большие пещеры. б твою. Это вот ш... Это вот. Что это такое? Вы вот. Вот что это такое? <смех> не, я туда не пойду. Ой-ой-ой, <смех> чуть не упал. бабай, ну это, конечно, прям Конечно, очень весело у вас тут, ребята. Ты. Вот это прям спагетти, наверное. Тоже ведет кидать -то эти здоровья. Пещеры я хочу. Их посмотреть уже с другой стороны. Ма! Да это капец, я туда не пойду выше. Не, ну, я все понимаю, но я там только, только сдохну, Это все. это скорее всего. ой-ой-ой, кажется, я реку нашел крутую, однако. О, а это что? А это, кажется, биом гров? Нет, это не река, это какой-то пруд, что ли. Ну, мне туда не надо. Так как там и спекс, тут равнина, тут и видимо, ну, пошли в гров, наверное. Главное, в и снег не провалиться. Так, это... Да, это биом -гров, как я и предполагал, потому что тут снега, наконец. Ой, красиво, красиво. Так, ладно, я в следующий раз выйду побольше оперативки, может мне ее не хватает. Наверное, да, но оперативки не хватает. Ой, козлы. Блин, прикольно, я их еще в жизни не встречал вообще. Ну, че это что делаешь, дружище? А вам дроб не завезли? К сожалению. Могли бы же баранину добавить... Дров... Что это за звуки? Вы это меня не пугаете? Так вот туда я не пойду. Так вот это вот что такое? Ладно. Но типа я не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Типа... На, да, конечно, из этого снега достаточно легко убираться, Ну вот, блин, я уже расслабился, думаю, его тут нету, он, он оказывается, есть, но ну, вот если мобы какие-то, там, крипер, например, тут идти жопа, гарантированно. Ну, неплохая равнина, но я не люблю равнина жить. Хочу да. гору найти какой-нибудь клевую. Эх, ну, конечно, такие пейзажи в старом Майнкрафте. Их немало. В той стороне у нас э, эти ледяные пики. Туда мне не надо, вот сюда я пойду, потому что я не знаю что здесь. Ой, ну красиво, это я не знаю. Ну, это гора, скорее всего, да, потому что она очень высокая. Она, наверное, где-то высоты 150 140-й. это очень глубокая. О, и кажется, это э, Snowy Slopes. Да, я вспомню, как называется этот биом. Ну давайте пойдем посмотрим, что там. Пока что можно заодно пережарить э, вот это. Открывается. Там тоже небольшая кора. Ой-ой-ой, чуть-чуть опять на рых и снег не нарвался. Ну, а вот тут как, вот тут мне. А вы издеваетесь? Вот это вот теория вот Это, дима... Не, это. А, вот. Это какие-то Lofty Pix, я не знаю, что вот это забил. Вот снова из так круто. Но он маленький, слышно Корируются э, слои из эндезита. Я, видимо, э, на обзоре. Не заметил то, что они вот так генерируются. Ну, теперь вы будете знать, как именно они генерируются. <св> Ладно, так, мы уже добрались до, скорее всего, какого-то островка. Давайте посмотрим, что на нем есть. А -а ну и поставим короче, потому что, -а как бы, да, нужно скипнуть матч. О нет, это, видимо, достаточно большой остров. Ну, ладно. Хм. Странно, как эта река идет. То есть, вот тут она углублена, а вот тут она ну, не река, что ли. Не знаю, такое есть в реале. Ну, напишите опять же, если вот такая штука тоже есть в реале. Я был бы узнать. Ну, желательно скиньте там место в котором вот, вот так реки проходят я бы посмотрел он такой вот просто понимаете я живу там где река это блин два метра в ширину и все вот тебе река ой ну тут конечно горы так прям класс ой -ой -ой -ой -ой -ой. я пересрал вот вы... Вот... Там, кажется, еще и здоровенная пещера. Вот, я представляю, если я прям... Отсюда? Ну, дай посмотрю просто. Сейчас, идем. Вот, давай с этой стороны посмотрю. Там, видимо, реально здоровенная пещера. Да, если бы я туда упал. Весело, весело, блин. Вот. Потом говорите, что горы не опасны. Ага, вниз. Упасть такой такую не опасно еще и ну здесь бы прям вот например вот здесь на часть это гора ну так стекает вот той горы вон там есть ливники они например тают стекает эх такое бы все было но тогда бы наверное вообще два фпс было бы такие реки представляю как нагружает комп сильно ой ой Вообще, как я понимаю, и снег, он, именно, вроде бы, в теплоте, если холодно, то он не рых. Ну, то есть, он прям хорошо, о, изумруд. Ну, это будет. То есть, он прям хорошо лепится, хорошо соединяется. Ну, или наоборот, я точно не могу сказать. Ой. Красотища какая. Пошлите дальше. Почему тут стало? Ну, вообще, прикольно. Я, я такой... Нет, не осуждаю их. Майнкрафт не меня поджал. Я только хотел на это посмотреть, а ты? Ладно. Нет, но ну тут я жить не буду. Но... Давайте сначала посмотрим на это место. Еще там видимо сталкивают пещеры, но я туда не хочу идти. Просто поймем, что они есть. Блин, ну боже мой, ну это так красиво. Эх, эх, эх, эх. но я тут не буду все-таки жить. Мне тут будет ничего не то комфортно. Кстати, вот тут вот, ну, подошла бы вот такая вот генерация линий. То есть, мне кажется, это уже не совсем к биому привязывать, потому что это не совсем будет правильно что но с другой стороны если такое сделать ранено кто ⁇ -то Ё, да, там еще деревня ну да мне туда пойти я хочу посмотреть где... там что-то ну в принципе там деревня но ну, я туда короче вернусь а для начала я хочу к и на чем заострить ваше внимание почему я а хочу мне ну, вон туда пойти сейчас я дойду для 100, буквально секунда у меня на пару минут Итак, а вот мы э, уже практически и на месте, мне показать, что тут алмазы офигел. А вообще, буду сучить то, что я находил алмазы выше там, буквально на поверхности, да, там примерно 64 с тобой, я вам там скину, покажу, ой, точнее, я вставлю видео, покажу, э, как я как их нашел, я офигел тут, и, так, э, заткнитесь, и вот в чем баг. То есть, нам пообещали, что это исправлено. А где? А еще... Нет, ну тут, в принципе, не микробиом. но как бы вот... Спасибо, Мажанги, вы все подправили, я вас понял. Ох, ⁇ пперный ты такой. Да, конечно, тут еды гляма, но ладно. Вот я и за этой деревней я уже буду заканчивать это видео. Um, давайте я узнаю вас, хотите ли вы, чтобы я где-то посился здесь. Или uh, чтобы я нашел более какое-то крутое место, которое понравится именно мне. Вот. Надеюсь, вам это видео понравится. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста рекомендуйте это видео своим друзьям потому что очень мне важна аудитория новая. я хочу чтобы как можно больше людей видели это видео а, сделали мне какие то советы там, что нибудь сказали Ну выразить свое мнение вот. ну, надеюсь вы поняли о чем вот. в общем благодарю вас просмотр в следующей серии Следующая серия я уже определил, где я буду жить. Может быть, тут, может, так дальше. В общем, да, да. вот так вот. Все, всем спасибо, всем пока.